Добрый день! В 2020 году у компании Леонардо Стоун юбилей. Когда компания создавалась, вдохновение было подчеркнуто из работ Леонардо да Винчи, из его творчества, из его стремления к совершенству и гармонии, его золотых сечениях. Каждый год мы стараемся создавать новые коллекции, а также продолжаем выпускать тот камень, который полюбился нашему клиенту. И сейчас я вам с удовольствием расскажу о нашей продукции. В 19 веке в европейских странах таких как великобритания дания нидерланды и германия фабрики по производству кирпича тоже экспериментировали с формами и размерами и в общем то был придуман кирпич так называемого ригельного формата почему ригельного ригель это строительный элемент вытянутая балка являющаяся элементом конструкции кровель кровли Значит, и поэтому назвали вот из-за того, что вытянуто ригелем, мы смогли предложить нашему покупателю, российским дизайнерам, плитку из бетона ригельного формата. Ее несколько видов, она отличается шириной, толщиной и опять-таки фактурами. Вроде бы по большей части она гладкая, но здесь мы также имитируем пожженности, которых добиваются европейцы при обжиге глины в туннельных печах. Мы это имитируем на своих формах. Расшивку мы рекомендуем сохранить 12 мм, для того, чтобы грамотно и качественно положить расшивочный состав. Ригель – это формат элитного кирпича. В Европе он популярен всегда, это является классикой элитного домостроения. В России этот тренд пришел несколько лет назад и набирает, и набирает, набирает постоянно обороты. Частым запросом от наших покупателей является гладкий кирпич. Это мы воплотили именно в ригеле. Как вы видите, на некоторых коллекциях поверхность будто бы вообще глянцевая. Это является его основной фишкой. Расцветки, у клинкерной плитки могут быть совершенно разными. Но по большей части они монохромные. Но это и светлые цвета, и темные цвета, и коричневые. А также, как вот во всей архитектуре приветствуется вообще эклектика и микс, как говорят сейчас дизайнеры, мы так и рекомендуем использовать микширование нашего ригеля. Можно на фасады, можно в интерьеры выкладывать разными цветами. В массе это очень красиво смотрится. Расшивка – это отдельный элемент дизайна. Затирку можно выбрать разных цветов, что позволит вам сделать вашу кладку особенно индивидуальной. Познакомиться с подробными характеристиками и приобрести кирпич ригельного формата Леонардо Стоун прямо сейчас, вы можете, перейдя по ссылке в описании.